Стрельцы, приветствую вас! Сегодня мы будем рассматривать очень интересный период в вашей жизни, поскольку это будет достаточно длительный период, интересный, насыщенный и плодотворный для вас, длиной почти в 4 месяца. Но мы его разделим на три части. Сегодня мы рассмотрим первую часть с 5 ноября по 18 декабря. И это время, когда Венера будет двигаться по вашему символическому дому ценностей и финансов. И, и, и, конечно же, этот период будет очень важен с точки зрения этой сферы. Второй период будет с 19 декабря по 28 января, когда Венера будет ретроградна и также находиться в знаке зодиака Козерог. И третье с 29 января по 5 марта. Затем уже перейдет Венера в третий дом Водолей. Дома, связаны с вашими короткими контактами, поездками. И можно сказать, что вам придется сейчас на ближайшие 4 месяца запастись огромным трудолюбием, терпением, и, наверное, знаете, быть более прагматичными в решении многих вопросов, более логичными, поскольку Венера в знаке зодиака Скорпион, ой, извините, не скорпион, а козерог, она требует к себе более такого рационального отношения, логичного. Если вы сами по себе склонны к эмоциям, к. Ну, к огню к темпераменту то здесь уже венера призывает к порядку к логике и основательности поэтому с денежками нужно быть как можно более осторожными и внимательными и тщательно их считать теперь Давайте перейдем непосредственно к самим аспектам. Ну, во-первых, с чего начинается этот период? 5 ноября. Произойдет полнолуние в вашем 12 доме. Кстати, 12 дом он в ближайшие 2-3 недели будет очень активен. Это значит, Диаго Скорпион для вас. 12 дом связан с тайнами, с неофи... совсем неофициальным, с больницами, с заведениями закрытого типа. Поэтому и тут могут вас коснуться дела. И призывает вас активничать, не слишком афишируя свои намерения. То есть, чем меньше знают окружающие, тем лучше. Лучше действовать скрытыми какими-то способами. Тем более, что здесь Марс будет активничать. Он уже активничает с 1 ноября. И он будет вам в помощь. Сам по себе Марс будет находиться достаточно длительное время в соединении с Меркурием. Ну, смотрите, Марс это активность, агрессивность. В Скорпионе он очень силен. В соединении с Меркурием, которое отвечает за мышление, за язык, за то, как мы передаем информацию, будет образовывать аспект к Венере до 14 ноября. Этот аспект будет вам очень помогать получить доход из каких-либо скрытых источников. Так что, как говорится, флаг вам в руки пробуйте. Затем далее с 12 числа подключается еще такой интересный аспект. Он будет действовать до 18 ноября. Это оппозиция к Урану. И все это будет на оси работать 2-12 и 6 дом. Ну, давайте я тут сделаю, так чтобы вам было тут более понятно. Ну, почти. Не, не попал. Он Первый. Сейчас попробую так перенумеровать. Ну, в общем-то, вот он первый ваш. Вот двенадцатый скорпион. И вот, смотрите, шестой. Там, где уран и, и, и к чему это все дело у нас может привести? Ну, во-первых, шестой дом связан с работой, со здоровьем. Возможно, неожиданные какие-то конфликтные ситуации, которые могут привести к резким, неожиданным последствиям. Но учитывая, что уран образует благоприятный аспект к Венере, то вы от этих событий останетесь материально выгоденными каком-то Ну, конечно, если вы не рассматриваете вариант увольнения с последующей финансовой ну, хорошей но компенсацией, то все-таки постарайтесь быть как-то более лояльными, более сдержанными. Ну, вообще, если честно, Уран, он как-то очень тяжело сдерживается и часто он работает, ну примерно, знаете, как взрыв. Вот вы не ожидали, а ситуация сложилась таким образом, когда вот все, все рушится и нужно быстренько что-то решать. Но вы соберетесь, у вас получится как-то повернуть ну, выгоду в свою сторону. Ну, сам по себе этот аспект, он несет такие, знаете, разрушающие энергии в глобальном смысле, в мире. Поэтому, возможно, какие-то еще и революционные события, протесты. Так что у вас это может вот проиграться, либо тема работы, либо тема здоровья. Ну, посмотрите, понаблюдайте. Теперь... С 19 ноября по 4 декабря мы все входим в коридор затмений. Ну, 19 ноября затмение будет, полнолуние в Скорпионе. И оно принесет необходимость избавиться от чего-то. Избавиться от чего-то? От какого-то мусора. Понимаете, этот мусор может быть как в прямом смысле слова, так и переносным. То есть нужно освободить кому-то свою голову, подсознание, кому-то освободить, может быть, там где-то прибраться, избавиться от каких-то людей, которые вам надоели, или те, от которых у вас только неприятности. Для кого-то это будет, возможно, необходимость закончить или продолжить какое-то очень серьезное лечение, а может быть даже кому-то сделать операцию. Ну, в общем-то, будьте готовы таким событием. Я обязательно сделаю дополнительный прогноз на затмение и расскажу для каждого представителя знака Зодиака, что его будет ожидать. Следите за новостями. Теперь ну и как его лучше провести, чтобы было меньше потерь и больше пользы из -за этого затмения. С 23 по 30 у нас работает еще интересненький такой аспект от Венеры к Нептуну. Нептун у вас занимает, по-моему, четвертый дом. Так, раз, два, три, четыре. Да, четвертый это дом-семья, то место, где вы проживаете. Поскольку аспект, видите, зеленый, секстиль. Ну, можно говорить о том, что вас ждут очень интересные и приятные события. Кстати, благоприятный аспект для зачатия, для праздников. Ну, во-первых, у вас тут дни рождения начинаются, поэтому вполне возможно, что тут все удачненько и будет складываться. В очень хорошем настроении, хочу сказать, вы будете. Я даже могу сказать, что вот для большинства стрельцов вообще следующий ваш год должен быть очень удачным. Ну, особенно в финансовом плане. Теперь я обязательно сделаю для вас следующий прогноз. Он где-то уже будет ну, в первой половине ноября. Его выложим, может быть, после числа 10 Тоже следите за анонсом. Теперь с 27 по 14 декабря Венера будет идти на соединение с Плутоном. Сам по себе этот аспект означает миллионера, спект миллионера, поэтому тут приближается очень серьезный ответственный период. Начиная с 27 числа ноября уже расслабляться нельзя, вплоть до 18, ну, даже берем чуть раньше, там 16-17 максимум, там уже Венера начинает останавливаться, разворачиваться и переходить в ретроградное движение. То есть там уже немножечко ситуация с Венерой будет меняться, и нужно будет уже действовать на том, что есть на тот период. Уже какими-либо начинаниями, инновациями лучше не заниматься до тех пор, пока она будет ретроградной. Но... Это время, когда вы можете получить максимум. Кстати, очень хорошее время для может быть, наследства, для тех, кто работает над дому, для тех, кто собирается приобрести крупную недвижимость, строится. Просто шикарный период. Вот с 27 ноября по 14 декабря. Ну и плюс 13 декабря Марс переходит в знак Зодиака «Стрелец». То есть, с 12 ваш первый дом, то есть, ваша активность максимально повысится. Вы просто будете буквально ну, воином в этой жизни, станете воином. И Меркурий перейдет в Козерог. То есть, здесь еще планета, отвечающая за коммуникабельность, общение, она тоже передвинется в Козерог, но с 13 декабря что также будет благоприятно для решения различных финансовых вопросов. Ну, в общем там по астрологии мы пробежались. Сейчас перейдем к следующей части нашего прогноза. Так, стрельцы, смотрим, как вас будут воспринимать окружающие. Ну, вы знаете, как люди, которые чем-то сожалеют, может быть, о чем-то переживают, вам кажется, что какие-то вы упустили возможности, несмотря на то, что они у вас были. Хотя здесь есть небольшое такое указание на то, что у вас все же настроение будет не всегда плохим. Но, тем не менее, вот знаете, знаете, вот какая-то ложка дегтя она может присутствовать. Хорошо, давайте посмотрим на финансовую сферу. Но ну, здесь у вас есть планы. План, планы определенные иллюзии связанные с получением денег но на самом деле здесь есть подсказка смотрите в доме денег одни деньги ну помимо вот этой вот вот, вот этой вот иллюзорной карты то есть какие-то планы скорее всего вы себе строите что-то вы себе планируете прикупить очень дорогое красивое ну или просто может быть практичные то о чем вы мечтали и есть шанс что-то осуществиться вот по этой карте указания на то, что вы денежки получите и те на которые вы рассчитываете, и те на которые даже не рассчитывали, вы их получите сто процентов. Причем десятка пентаклей она очень часто указывает на эти такие деньги рода, деньги семьи, деньги связанные какого-то крупного бизнеса, то с крупным предприятия очень хорошие, достаток ожидает вас. Теперь по по работе. Давайте посмотрим. Работа, работа ну и здоровье, наверное, может быть. Я не везде его рассматривала в этот раз, ну ладно. По здоровью здесь, возможно, воспалительные заболевания. А вот по работе здесь, знаете, для тех, кто хотел бы поменять работу, не очень хорошая ситуация. Можете уйти, но при этом зависните. Вам не выгодно сейчас ее менять. Лучше будет выгоднее, если вы пока на ней останетесь. По вашим главным планам, целям, ну, вы будете довольны, у вас все хорошо. Посмотрите на него, какой он довольный сидит, все его устраивает. 9 чаш вокруг, сзади него напитков. Я бы даже сказала, эта карта указывает на человека, которого в душе праздники, которому не очень хочется что-либо менять в своей жизни. Ведь еще есть указание на то, что вы можете узнать о некой тайне, скоро, быстро, и она может вас... Ну, что-то в вас изменить, в ваших намерениях. Но совет не менять пока ничего кардинально. ну По крайней мере, не уходить, не разрушать ничего. Теперь, вот интересная ситуация, подумав в семье. Что у вас там за дьявол? Что это у вас там за искушение? Что это у вас там за зависимости? Но если это не алкоголь не гармония, здесь возможно сильнейшее желание что-то приобрести. Именно материальное. Построить, купить, создать. Тем более, что здесь вот еще, вот оно. Хотя вот на самом деле, вот эти две карты означают, знаете, слишком затяжное застолье. Много праздников, прям вереницы гостей ходят к вам в гости. А еще может быть присутствие человека, который вас может соблазнять на различные развлекательные мероприятия. Но учитывая, что у вас там будет куча праздников, то вполне возможно то так оно и будет. Но ну, еще, возможно, здесь ситуация выбора. Что-то будете выбирать, соблазн. Может быть, ваш партнер будет вас к чему-то принуждать, к какому-то выбору. Причем он это будет делать мягко, харизматично, не настаивая, вот, знаете, так, без напора. И, возможно, что он вас и уговорит на что-то. Теперь, по любви. По любви интересная ситуация. Ну, смотрите, пятерочка Пентакли не очень хорошо. Для тех, кто жив в отношениях, это может указывать на то, что вы, наверное, заждались чего-то. Вы не... Ваши отношения вас не радуют и в частности могут не радовать, если они не переходят на более официальный уровень. И опять же, вот эта вот карта, она подтверждает, что слишком много времени уже вложили в эти отношения и пока ничего не меняется, даже неизвестно поменяется. Ну, давайте посмотрим, вообще будут ли изменения в любовной сфере для тех, у кого уже есть какие-то длительные отношения. Но здесь зависит от мужчины. Ну, скажем так, как он решит, так и будет. А как он решит? Он может куда-то двинуться, уйти, уйти куда-то вперед. Откуда уйти? От жены. Ничего себе. Ну, посмотрите. Хорошо. А новые, новые отношения возможны, да? Ну, тут, видите, тут для девочек король кубков, рыбарак, скорпион. Да, новенький может быть, новенький мужчинка, знаете, как будто бы кто-то кого-то отобьет, и сильно держаться будет кто-то за кого-то, или он за вас, или вы за него, не могу сказать точнее. Хорошо, как пройдет дела, связанные с дальними поездками и путешествиями, сейчас, конечно, это не очень актуально. Почему бы нет? Ну и вообще для тех, кто каким-либо образом связан за границей. Здесь шут, здесь есть поездки, здесь есть обновления, здесь есть что-то неожиданное, какие-то идеи. Разговоры, переговоры. Ну, возможно, какие-то поездки, возможно, какие-то взаимосвязи с иностранцами, иностранными фирмами издалека. Но здесь что-то очень легкое. Как по мне, это знаете, больше похоже на что-то такое необременительное. Это легкое общение, легкие поездки скорее всего, такого отдыхающего характера. Теперь, что вам еще здесь подсказывают? Значит, совет. Вам нужно разобраться с сердечком. Здесь нужно что-то сдвинуть с мертвой точки, то есть какую-то ситуацию подвинуть, решить ситуацию, которая не дает вам покоя, не оставлять ее в том состоянии, в котором она есть. И вам нужно предпринять усилия, что-то сделать для того, чтобы ее изменить, чтобы поменять свою жизнь к лучшему. То есть здесь вам нужно действовать. Действовать. Ну, и Думаю, что на сегодня мой прогноз вас порадует. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, помогайте каналу развиваться. И до встречи в следующих прогнозах.